HRP – это цифровая валюта, работающая на платформе цифровых платежей RippleNet, которая в свою очередь построена поверх базы данных распределенного рестора HRP Ledger. Этот частный проект и управляется компанией Ripple и основан не на блокчейне. Платежная платформа Ripple.net – это система воловых расчетов в реальном времени, цель которой – гарантировать мгновенные денежные транзакции по всему миру. На сегодняшний день, по данным CoinMarket, его цена составляет чуть больше 18 рублей, суточный объем торгов превышает 56 миллиардов рублей. Ripple чувствует себя отлично, и это было хорошим знаком для тех, кто вкладывал в монету деньги. Дополнительным преимуществом можно назвать участие в финансировании крупных компаний например, как Google Ventures, это значит, что большие кошельки разглядели в разработке потенциал. Казалось бы, это классический пример успешного проекта, им все интересуются и он перспективен. Однако имеются некоторые детали, о которых стоило бы упомянуть, прежде чем присваивать HRP звание наследника биткоина. Слыша о биткоине, люди думают о глобальной валюте, которую можно использовать где угодно, ее можно отправлять в любую точку планеты. Однако Однако HRP не является таким инструментом, он заточен под использование в инфраструктуре банков и о возможных изменениях пока речи не идет. Это вовсе неплохо и скорее наоборот. Проект сконцентрирован на финансовом секторе, где его ждут большие перспективы. Проблема со в другом. А СРП покупает и те, кто решил, что это новый биткоин. И именно он станет мировой валютой. Конечно, капитализация в этом случае вырастет, но коррекция быстро расставит все по местам. Ripple ориентирован на переводе между банками. Исходя из этого, его настоящим соперником является Swift. Эта система работает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 Чтобы начать торговлю, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которую мы изучили. На всякий случай, поддержите личность, так как это упростит работу с биржей. Но QIC не обязательно. Основной особенностью криптовалют была их децентрализованность, то есть отсутствие единого контролирующего центра. В HRP этого нет. Большая часть монет принадлежит Ripple нет. Такие обстоятельства, разумеется, обеспокоили инвесторов. В ответ на переживания разработчики сообщили, что монеты хранятся на специальных экскроушетах и что системе ничего не грозит. Тем не менее, опасность централизации кроется не только в недоверии Ripple. Под сомнением оказалась устойчивость всей системы. Валюту, обладающую командным центром, могут легко задушить путем государств иногорегулирования. Биткоин смог преодолеть этой сложности благодаря четкой децентрализации, что будет с Ripple в критической ситуации неизвестно. Представим картину, что HRP добился признания, банки перешли на работу с HRP, а количество партнеров увеличилось в сотню раз, при этом SWIFT просто не справился с конкуренцией и закрылся. Ежедневно на рейпл проводятся операции на сумму более 5 миллиардов долларов, какой расклад может привести к взлету цены HRP или нет. Стоимость актива растет на основе ожидания инвесторов, что цена вырастет еще больше. Но банкам нужен инструмент для перемещения средств между разными странами, а не инструмент для спекуляции. Они даже не захотят держать у себя токен, чтобы не рисковать падением мега цены, а ведь объема у них-то будет большие. Из всего этого следует, что даже при полном захвате рынка и вытеснении SWIFT, а ШРП не будет иметь большой капитализации, поскольку его цена не будет искусственно подниматься на спекуляциях. Другими словами, это никакой не второй биткоин, и еще проект не децентрализован. Из этого мы можем делать выводы, что этот коин не подходит для инвестиций и трейдинга, потому что он создан для других целей. Вряд ли этот проект сумеет захватить денежный рынок, вытесняв SWIFT, а будет ближайшим конкурентом с более локальным рынком.